Это мы еще не говорили, но мы планируем открытие другого канала на нашу аудиторию. Имеется в виду русскоязычная, но которая проживает в Северной Америке, это США и Канада, поскольку тут очень много людей проживает, и было бы. И они говорят. Да, вот, видите как. Я же говорю, тут все по-серьезному. Mm. И было бы им обидно, вот, когда тут вот мы вещаем на постсоветское пространство в основном, на Европу, а вот им обидно. Они не слышат, поскольку время у нас, смотрите, сколько? 10 Совет. часов 15 минут, у нас люди же на работе, вроде как. Вот, Поэтому тут идет подготовка, вы увидите все то же самое, потом увидите в замечательном качестве, которое вот мы будем делать вместе с обегом. Ну хорошо, так вот, минимум 8 часов. А я читал, понимаешь, о том, что спать можно... 6 часов причем интересно мужчины должны спать 7 часов или сколько-то а женщины должны спать на час больше но ну, я говорю минимум 8 часов для тех кто после 45 значит, да если человек молодой и его значит, восстановительные функции работают ну как бы в совершенстве, то ему, он может спать и 4-5 и часов в день. Дело в том, что э, с возрастом, как раз в период, когда начинает портиться зрение, у нас меняется э, один механизм засыпания. Есть два механизма засыпания. И вот один из них, который идет по стимулирующей, так сказать, дуге, это саркедиан называется. То есть саркедиан это как бы связан со светом и, ну, движением Земли. Значит, вот этот вот а, механизм, он начинает меняться, и медиатор, который раньше, в детстве и в молодости был стимулятором, вдруг становится ингибитором. Я говорю о таком многоизвестном стимуляторе, называется гамма-аминобутырик асид. То есть, ну, это всем известно, конечно. Да-да. Как это называется? гамма аминобутериновая кислота. Значит, дело в том, что вот этот э, механизм, он настолько... Э, я вот долго изучал над этим. Итоги... Как происходит процесс испания? С слово это изучал. О, слово... В общем, <смех> ну это биохимия, это окей. Okay. Uh -huh. ну, uh -huh. Просто он, этот, этот медиатор, он ключевой, его нужно знать. Uh -huh. Значит, э, И вот с возрастом, когда меняется зрение, у человека появляется зоркость, он не может видеть вблизи, в этот момент э, этот э, нейромедиатор... Или благодаря ему, или вследствие этого значит, происходит а, нарушение засыпания. Сами. И если человек засыпает от усталости, то он просыпается, потому что он не вошел в глубину, на ту глубину а, и порог, а, значит, action potential, то есть порог чувствительности а, тормозных. Путей, то есть, если еще под тормозом пути идет засыпание, он резко повышен и не, не доходит до того момента, чтобы а, тригорить вот этот вот сон. В общем, это такая а, а, это все теория, и мы разработали такой практичный а, вообще уникальный метод, засыпание. как, засыпать. И, как значит, засыпать. Да, вот сейчас мы уже в нашем центре. ЮМИ, едешь, кос... едешь и. Не-не-не, я имею в виду. Есть люди, которые действительно страдают а, с а, бессонницей. Таких очень много. И мы вот организуем именно практический семинар двухдневный. Значит, а, как научить навыкам да, вот, изменения определенных а, рефлексов и значит, а, физическое состояние своего тела и как быстро засыпать. Опять, мне да. не совсем понятно. Мы и Глубоко говорим... засыпать, быстро и глубоко. Со сном, ну, вот то, о чем ты рассказываешь, ага. очень здорово. Все, более-менее как-то. А какой все-таки я не понял связи зрения со сном? Мы же спим как бы не борт, не нотр. Ну, понимаю, в чем? Какая а... разница, как я вижу. Но, не, происходит не происходит аккомодация. Значит, во время сна э, взгляд таки остается, знаешь, э, на уровне... Ну, максимально, значит, для тебя удобно. Смотри, вот, допустим, если, чей? если, ну, вот, вот, вот, фиксация, да, происходит. Вот, допустим, так. я приношу поближе, да, текст. У меня происходит э, удлинение этого яблока глазного. Да. И э, удлинение этого кристаллика, да. Так, что? Значит, э, я вот нормально вижу. Потому что происходит это Потому что ты еще молодой. Но если... Да, ну, если... у тебя еще не наступила. Да. да, еще не наступила. Но если... Но у меня еще близорукость. У меня это... как бы сейчас улучшается близорукость, понимаешь? Это компенсирует. Значит, но э, вот эта вот фиксация, она, когда вы закрываете глаза, она должна происходить во время тоже, Но этого не происходит. И у человека сны э, курковые. Ну, это все на семинаре объясняется, просто сейчас ну, так глубоко не уходить. Мы сейчас не о семинаре, мы сейчас о фазах сна. Это а... у меня один, я, извиняюсь, перебил, один, ну, который участвовал, мне звонит, говорит, вот Обег, я вот говорит, все прослушал. Угу. Все прослушал. Вот после семинара я так все быстро засыпал, все хорошо. И вот сейчас я уже забыл. Забыл, что? Да, забыл вот эти пункты, как это делать. Как засыпать? Да. Я говорю, ну, послушайте, вы должны внимательно. А он по записывай. пунктам засыпал. Ну, а там есть пункты свои. Uh -huh. там, там 6 ступеней, как бы, как засыпать. Uh -huh. В общем, очень интересно. И он говорит, я забыл. Поэтому а, вот это вот внимательно объяснить, внимательно, подробно объяснить, детально, а, значит как интернализовать вот эти вот техники, для этого у нас и этот семинар, понимаешь? Еще вот. раз, мы сейчас не про семинар, мы сейчас о другом, мы сейчас говорим теорию, допустим. А, теорию, okay. Да, мы сейчас говорим про теорию о фазах сна. Uh -huh. Вот. А сколько существует фаз сна и какие из них главные? Ну, если можно это сказать. все есть на интернете, и, это значит, интернете... я не думаю, что людям это интересно, но есть, ну, четыре основные фазы сна. Да, да, давай вот так. Это давай. медленного сна. И есть еще один такой уникальный сон ортодоксальный сон. Это ортодоксальный э, сон, да, быстрое движение глаз, раpid аймовый сон. Где мы в основном видим сны, такие э, яркие сны. И э, удивительно то, что во время этого сна вроде бы мы спим, но э, активность мозга, она практически одинаково с активностью вот, в В какое время это? Это обычно? происходит обычно где-то на После... 70-й минуте засыпания. На 70-й минуте засыпания? Да. Значит, у нас цикл идет по 90 минут. 90 минут идет а, такой ну, медленный сон. Это все определяется по количеству определенных а, волн. Есть альфа, бета, мю, q. есть дельта, тета волны. И в зависимости от э, процента вот этих волн мы делим на определенные стадии. Знаю. Вот вторая стадия там еще есть кей комплекс такой, тоже интересно такое вертикальное движение волн. И, и это я не знаю, зачем это надо рассказывать, потому что так не ты если да, не рассказываешь? Да, ну надо. ты говоришь про теорию, но нет, теория, ну если человек... говорить теорию, по простому, да. а то Кю мизон, пи мизон, мизон. Слушай, мы же не об этом. Да. да. Но ты просто говорила теорию. Это okay. окей. Значит, давай просто про важность сна, может, расскажу. Вот. Людям интересно. Всем и... интересно важность сна. Может быть... И э... у нас есть вопрос, извини, пожалуйста. Я его задам, а то потом вниз уйдет и долго листать будет. Пишет нам э, Алла, да? Я заметила, что люди перед смертью, Простите. Перед смертью засыпают везде. Перед смертью. Значит, вот постоянно спит человек. Вот у меня бабушка. это, это 95 это лет. Она 2 года я провела где-то вот так вот. Дело в том, что один, вот второй механизм я срека один. Есть второй механизм, это называется гомеостатический драйв, то есть у нас накопляется огромное количество гормонов локальных усталости И один из них это аденозин. Он мощный. Он, значит, является побочным продуктом расщепления АТЭ. Аденозин? Это аденозин? эксист, да. Да, да, да. Он пишет. Значит, вот этот аденозин, он настолько у людей, у которых не происходит нормальная Репродукция АТФ, аденозин преобладает буквально на зашкаливающем уровне. И эти люди постоянно, они не спят, они просто настолько, их мозг отравлен вот этим аденозином, что все функции просто не могут выкарабкаться. Потому что все рецепторы забиты этим аденозином и не происходит его утилизация и, и естественно человек потихонечку когда уже этот один доходит до центров э, соответственно двигательного и дыхательного центра человек умирает это в принципе человек умирает еще и до этого потому что у него уже корка вымерла он не понимает ну его спрашиваешь какое сегодня число он не знает кто как тебя зовут он не знает естественно он уже как бы там окей okay? uh -huh. поэтому вот это и показывает, насколько важно здорово спать. Если человек хорошо спит, то он живет долго. Все долгожители спят очень хорошо. Как только нажать сон, они умирают. Поэтому... Китайцы, у китайцев пытка. И они не дают, они ничем, ничего там не делают. Они да. не дают спать человеку. Они постоянно там музыка, там что-то там, распорки вставляют. В общем, не дают спать, и человек умирает. Совсем не 7 не, да? Но в зависимости mm. от мощности метаболизма у человека, если... Может и 8 вытерпеть? А как насчет того, что говорят, еще раз? Mm. Э -э к примеру, Эйнштейн спал 2 часа в день. Или кто-то с ним спал? Кто-то с ним спал? Откуда он взялся? Вот они я, я ну, об этом не знаю. Люди говорят, я вот всю ночь не спал. Окей. Okay. Когда я приехал в Америку, я работал с дедурком с одним. Да? Да. Я с ним смотрел. У меня английского не было еще. И... А... Почему, говорит? Я не спал всю ночь. Я не спал всю ночь. Я смотрю, значит, он вроде бы лежит. Uh -huh. а закрыт, и он видит сон. Явно, что-то там делает, двигается, глаза у него быстро двигаются. Человек как раз-таки спит, но он попадает, вот у старых людей, у них тенденция к увеличению вот этого ортодоксального сна, то есть быстрого движения глаз. И они отключаются, но они не отключаются в стадию медленного сна, они сразу выходят в рем. И этот быстрое движение глаз сон он на самом деле истощает и поэтому они просыпаются они даже как бы и чувствуют что они не спали uh -huh. уставшими убитыми потому что не было а, вот этого сна без сновидений четвертая стадия где преобладают тета дельта волны где происходит стопроцентный а, анаболизм то есть полное восстановление всех клеток а, организма и репродукция адекватного количества аденозин кислоты который является как бы вот этой свободно конвертируемой валютой энергии Причём, mm -hmm. без этого мы не можем ничего делать Без энергии нет жизни А но, для этого нужно хорошо поспать чтобы ее но все же были в истории люди которые спали очень много но, но, но. не было если если человек не спит ты же говоришь китайцы Слушай, ну не, вообще не спать, мы не говорим, вообще не спит. Спит 4 часа. Ну, ну Сари, Многим вот, вот, достаточно. Вот смотри, подожди. У меня мама говорит, я вот вообще не сплю. Там заснула два часа, здесь заснула час, там подремала. И так накопишь. Так, конечно, Потому... не 8, а 9 часов получится, понимаешь? А вот если Поэтому... спать вот так вот, скажем, по 15, по 20 минут, это нормально? организм адаптируется к любому режиму сна, так. лишь бы сформировалось адекватное количество АТФ. Но ага. а единственное, как, что, а как определить? единственное, что единственное, что с аппаратом и а, Или как? Ну, это общее состояние. Единственное, что нужно соблюдать вот этого циркадиан цикл, который ну, суточный цикл, потому что у нас мелатонин гормон омолаживания и исцеления внутреннего который убивает все раковые клетки убивает все хронические процессы в, начале, в начальной стадии вот этот гормон мелатонин он образуется где-то с 8 вечера до где-то 8 утра, ну 7.30 вот так вот утра. Uh -huh. поэтому вот в это время если спать если вот в это время дать ему возможность чтобы он прошел по всем клеткам чтобы он э, всосался в, э, в клеточную мембрану, через клеточную мембрану, в клеточный цитозоль, тогда э, сон идеален И человек будет жить долго и нормально. Во сколько желательно вставать утром? Желательно утром вставать часов в 9. В 9? Это говорит Айбе, который встает без 15.9. Вот, да, он да. говорит, я не досыпаю. Но я работаю, я сейчас написал еще третью книгу. Это не является экскьюзом, да, да, Я практически до часа не сплю, потому что у меня, вот. у меня много работы. А ты же знаешь, что у нас есть э, Трайдоша, и у нас есть Гуны, и у нас есть временные циклы. Да, и вот Гуна поэтому... Раджес начинается с 6 до 10. Дело в том, что... Э, вот а вот... ты говоришь сейчас про 9 часов. Но ты должен соблюдать 8 часов. Это вопрос режим. другой. Ложиться надо раньше. Я говорю, тело адаптируется к любому режиму. Ты можешь спать только днем и работать ночью. Мы есть сейчас люди, говорим, которые... как было бы оптимально. оптимально. Оптимально, конечно. Оптимально ложиться нужно в 10 часов. Вот. Просыпаться в 6. Правильно. То самое оптимальное, да. Кто рано встает, ему Бог дает. Да, у потому у что желудок поговорки. срабатывает э, где-то от 7 -30 до восьми. Поэтому, да. Почему приемлем? Ну, потому что в 10 часов перисталтика прекращается практически. После 10 желательно вообще врут ничего не брать. Uh -huh. Ночью я имею в виду. Yeah. И где-то к 8 она активизируется, и человек должен сходить по-большому. Uh -huh. Поэтому вставать лучше до этого времени. Можно умыться. По поводу Водички желудка, потери, да? я думаю, я все время думаю, какая связь желудка с глазами? Большая, да. Вот. И я вспоминаю Жванецкого, он говорил, желудок давит на глаза. Желудок. Это на тему того, что вам, дама, вам грозит недвижимость. То есть, вот, а, куда, да, да. а куда она будет двигаться? Шаг вправо, плита, шаг влево, холодильник. Вот. И... Оттуда туда, оттуда, оттуда туда. Хорошо. Так, скажем, в течение ночи, допустим, 8 часов, mm. у нас есть циклы сна, верно? Можно yeah. их подразделить там. Сон такой-то, сон такой-то, сон такой-то. Значит, я объяснил, есть медленный сон, есть быстрый сон. Медленный и быстрый. Медленный, медленный когда? Медленный сон идет где-то в течение 90 минут. Первых. Быстрый сон, да, да э, этот цикл должно быть как минимум 4-5 циклов. Uh -huh. Значит, э, как минимум 4. Но, но так 5. Тогда получится у нас как раз 8. Где-то 8 часов. Значит. Э, быстрый сон, он.. Как только мы выходим из последней стадии медленного сна, человек. Ну, Идет к уровню бодрствования, но не совсем. Иногда, если, если, допустим, через 90 человек проснулся, то значит, его первоначально уровень вхождения в сон был высокий. И он просыпается обычно. Ну, обычно люди в час-два опять просыпаются и не могут заснуть. Но если здоровый сон, он вошел глубоко, и значит, вынурнул, в этот момент входит быстрый сон он где он на следующей стадии медленного сна во второй стадии медленного сна он внедряется и продолжается около 20 процентов медленного сна значит в этот момент происходит опять-таки человек может потеть обычно люди жаловаться там ну, у кого-то эрекция там приопизм или что-нибудь такое тоже наверное, беспокоит. все происходит в этот момент быстрое движение глаз сон быстрое движение глаз Скажи, пожалуйста, да. вот у нас вопрос, э -э, как же засыпать, спрашивают. Как засыпать? А хорошо бы, если бы вы приехали к нам на семинар. Ты всех в Чикаго приглашаешь. Всех в Чикаго. А в все... Ташкент могут приехать, если я а пойду. Ты... А, если ты стоишь. Ну, да. а, подожди, так, а зачем mm. куда-то ехать? У нас же все, вот сколько у нас, 10 классов, они онлайн идут. Онлайн... Uh, Ты я, я, усыплять там, вспомни. Есть... У нас в этой что... части Геннадий вот будет сразу Гончаров, Он усыпляет только так. Спите, говорит Геннадий, и все сразу засыпают. А, Гипнотизеры. Это, гипноз. Да. Гипноз, он, гипноз отлично для именно э, стимуляции сна. Но гипноз, к сожалению... Э, не может работать на торможением бодрственного, я могу это объяснить более так глубоко, теоретически. Uh -huh. Дело в том, что я сам занимался гипнозом очень долго. Значит, есть... Мы... гипноз это внушение. Значит, внушение во время сна на самом деле, но, ну, гипнотического сна. Человек как бы ни, ни, ни в коем случае не сможет войти в состояние глубокого сна. Почему? Потому что, к сожалению, как бы мы там не восхваляли гипноз, гипнотизеры стали гипнотизерами только благодаря гипнабельным людям. Люди, которые поддаются гипнозу. Это... Потому что из, из ста, может быть, двое-трое, они настолько гипнабельны, что гипнотизер может делать все, что хочет. Поэтому как бы их э, такая как бы, вообще эта гип... э, профессия гипнотизера она э, прославилась только благодаря вот таким людям гипнабильным, которые доверчивы и которые подыгрывают. Они не могут сказать нет, такие люди обычные. Про гипноз Ну, я думаю, Геннадий сам расскажет про гипноз. А... Да, он расскажет. Тут еще ну... вопрос. на одежда. Ну, это не специальность Айбека, осознанное сновидение. Вам, наверное, проще посмотреть Михаила Радугу. Он в основном занимается вот этими вопросами, хотя там идет речь об астрале, но в общем-то, в принципе, это осознанное сновидение. Или я когда-нибудь, когда-то я этим дел... вопросом тоже занимался. Я как-нибудь как расскажу. Может быть, но это целый цикл, это длинная, это не одна передача должна быть. Осознанное видение. вот а люди, когда покушают на ночь, да, у них снятся кошмары. У них осознанное знавидение. Вот у них осознанное Почему? Обычно люди с проблемами с кишечником, у них появляются вот такие вот осознанные явления, видения, они говорят, яркий сон вообще, потому что перестатика не происходит, но пища здесь, да. И происходит интоксикация мозга за счет брожения. И вот эта вот, э, интоксикация, она как бы окисляет э, кровь в этот момент. Повышение ацедотности, она дает вот такое состояние полу... сна полубодрствования. И человек входит в такое уникальное измерение. не сон, не бодрствование. И тогда происходит, значит... Uh, яркие такие интерпретации вот это вот интоксикации мозга такие яркие изображения но ну, в данном случае речь идет о другом это есть специальная техника как войти uh -huh. это это другое несколько другое а, я просто по патологии говорю да, да. А, вот еще вопрос Наташа спрашивает да а если при выходе из сна под утро видишь всяких Интересных сущностей. Что это такое? Это гипногогические сны. Гип гипногогические. Сны. Гипногогические Гип -но сны. Есть прегипногогические, есть постгипнологические. Пригибногичные это когда перед сном а, вроде бы заснули, и что такое ярко увидели. Mm. как раз таки это. Так есть... это сущность, она же говорит про сущности. Ну, гипногогические сны они галлюциногенные, они а, человек проснулся. Его состояние почти в истории И это игра э, воображения, это игра ретикулярной формации. Ретикулярная формация делится на несколько центров. Из них самый интересный центр, это центр, который отвечает за Паркинсон, кстати. Значит... Э, Тигименюш, центр Тигименюш называется, и он производит допамин. Допамин настолько мощный медиатор, который окрашивает все ваши мысли. И вот тот момент, когда ретикулярная формация вроде бы она активизировалась, но если не активизировалась, допустим, есть еще центры, которые отвечают за ацетилхолиновые медиаторы, а активизировал столько допаминергические центры, то тогда у вас будут вот эти вот гипнагогические сны. Это называется, ну сны. Это не, дело не в том, что вы увидите что-то там, это, все, это, это настолько мощный мозг, насколько его вот вот функциональность продуцирует вот эти вот необычные ощущения для человека. Потому что мы привыкли работать по механизмам в основном от стилхалиновых медиаторов. Но когда они блокируются, допустим, при курении марихуаны, там, при потреблении экст экстази, при употреблении других э наркотиков, у нас э активизация мозга, вообще работа мозга идет не по стилхалиновым медиаторам, она идет по другим. И вот это вот создает какое-то необычное видение. Поэтому наркоманы и аддикты к этому. То же самое, все любые практики, они ограничены тем, что они э, стараются поменять вот эту вот работу мозга. На самом деле, э, чтобы действительно так... Интерпретировать вот эти гипногогические сны как явление такое необычное, это, конечно, как бы двояко.